Привет! С вами компания AltaRair и сегодня мы хотим вам рассказать о стенде с сантехникой, которая появилась у нас в офисе. В рамках проекта WarMec мы осуществляем подбор и поставку европейской сантехники на наши объекты, а специализированные монтажники осуществляют установку данных сантехнических приборов. Мы сталкиваемся с различными стилями дизайна интерьера и можем подобрать сантехнику на любой цвет и вкус. В рамках своей работы мы предпочитаем товары немецкого и итальянского производства. Немецкие товары радуют нас своим качеством, а итальянские могут предложить разнообразие цветов и палитр. Как образец сантехники, которую мы предоставляем, у нас в офисе установлен небольшой стенд. Здесь размещены две инсталляции ТС, а также подвесные унитаз и IBD итальянской компании Акса. Смеситель и сантехфурнитура Hensgroer и AXOR в разном цветовом исполнении. Особое внимание хотелось бы обратить на душевую систему Hensgroer Infinity. Это новинка 2020 года, это на данный момент самое модное решение по душевым системам, которые может представить данный производитель. Мы рекомендуем делать подбор сантехники на объект заранее, еще на этапе подготовки к реализации проекта, потому что от выбранной лейки и термостата зависит то, каким образом к нему или от него будут подходить трубы. Именно поэтому компания Альтерер предлагает услугу подбора и поставки сантехники на объект вместе с просчетом системы водоснабжения и канализации. Спасибо за просмотр, следите за нами в социальных сетях, до новых встреч!